Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки, не забываем про подписочку, колокольчик и конечно же лайкосик. Сегодня мы будем готовить картофельные бомбочки. Это супер мощная закусочка, естественно из названия понятно, что она в основном состоит из картошки, но есть еще пару секретных ингредиентиков, подробнее в самом рецепте. Ну что, погнали! Ну что, ребят, для этого рецепта нам потребуется Непосредственно сам, сама картошечка, сырок, мы взяли пармезан, можно абсолютно любой, который вам нравится. Для панировки у нас пойдет панировочные сухари, копченая паприка, приправа для картошечки будет там еще использоваться, и, естественно, мука и одно куриное яйцо. Что, начнем приготовлять? Сливочное масло. Я забыл. Она для так ну что ребята для начала мы нарежем картошку У нас картошки килограмм ну, тут уже кому как нарезаем ее просто небольшими кусками Она у нас должна быть просто творится на пюре поэтому нарезаем так чтобы она побыстрее просто проварилась. и все фигурная резка нам не к чему Ну что, ребят, пока у нас картошечка варится, мы сейчас сделаем начиночку для нее. Для первой начинки нам потребуется укроп, пару зубчиков чеснока и сливочное масло. Для начала нужно мелко нарезать укроп. Сейчас снимаешь, не все. Что не все? Сам ты не все снимаешь. Слышь, ты чё такая дерзкая? А? А? Все, укроп мы перегрузили к сливочному маслу. Теперь туда выжимаем пару зубчиков чеснока. Вот так. Масло я заранее достал из холодильника и оставил его, чтобы оно немножко подтаяло, чтобы было помягче для того, чтобы.. Это все лучше туда вмешивать. Ну, а теперь просто берем вилку и это все смешиваем. Все, делаем такую вот массу. Ребят, теперь после того, как мы замешали нашу смесь масляную, нам нужно ее вывалить на пленочку. Для того, чтобы ее подзаморозить нам будет удобнее ее потом резать вот так вывалили и теперь так ее заворачиваем немножко разминаем нам в общем нужна грубо говоря вот такая вот колбаска нам ее намного будет проще потом резать Все, в итоге у нас получается вот такая вот колбаска. Отправляем ее в холодильник, чтобы она немножко подзатвердела. Теперь сделаем вторую начинку. Для этого мы, как я уже говорил, берем сыр пармезан. Нарезаем его маленькими кубиками. Так, ребят, ну картошку мы сварили. Естественно, пока варили, ее посолили. Ну, все, я думаю, знают, как делается пюре. Когда мы немножко подвымесили, добавим немножко приправы для картошки. И продолжаем. Ребят, в общем, мы отварили картошечку, мы же намяли пюрешку. Смотрите, такой момент, если у вас картошка молодая, знаете, она такая, когда варишь, она прям липкая такая, то ее лучше всего тогда полностью обсушить, там, бумажными полотенцами и дать ей остыть. Потом мы ее перемесили, но мы не добавляли туда ни яйцо, ни масло, ни молоко, ничего. Только для того, чтобы ее можно было лепить из нее, чтобы она была вот такая вот рыхлая. Если вы возьмете старый картофель, не молодой, то там все проще. Он будет более рыхлый. Это по поводу пюрехи. В общем, нужно, чтобы получилась такая консистенция, не жидкая, а вот такая вот рыхлая. Чтобы из нее можно было слепить шарик. Сюда я сразу добавил приправу для картофеля и немножко молотого перца. Все, сейчас мы будем уже приступать непосредственно к нашим картофельным бомбочкам. Наступаем, приступаем. Небольшой лайфхак: для того, чтобы лучше картошечка лепилась, руки я смочил водой. Берем, много я взял, берем вот такую вот, так вот, картошечку, закладываем и вот так вот, пару кусочков пармезанчика нашего и закрываем, закрываем так раз, раз, раз, раз, и вот так скатываем такой шарик. Его, потом немножко обваливаем в муке, чтобы кляр дальше лучше прилипал. Там полностью обваляли в муке. Теперь в яйцо. Яйцо, яйцо, яйцо. Оп, оп, оп. И панировочный панировочных сухарях. Хорошенько его обсыпаем вот так. выкладываем и продолжаем также Ребятки, помните, мы замораживали маслечко вот, вот так. Оно теперь легко нарезается после того, как было заморожено. Это, если вы понимаете, наша вторая начинка. Теперь делаем с нашей второй начиночкой, с нашим вкуснейшим и ароматнейшим маслечком. заворачиваем все масло мы разогрели до да, почти уже кипения сейчас огонь немножко убавили теперь пускаем наши картофельные бомбочки оп, оп. Ну штучки по три, их вот так и будем обжаривать. Сразу их чуть-чуть немножко подвигаем, чтобы они не прилипли к кастрюльке. Ну и да, золотистой корочки. Ну все, прошло у нас 3-4 минутки. Они у нас хорошенько подзолотились. Ну и достаем их, перекладываем на бумажное полотенчико. Ну что, ребят, наши картофельные бомбочки готовы. Вы уже видели, да, насколько они внутри сочные. Особенно вот с маслицем, которые. Да, понимаю, это, конечно же, далеко не плохое блюдо. Но не знаю, во Фритюре, по-моему, все. Абсолютно все. Просто богоподобно. Хоть это будет там, не знаю, банан, яблоко, хоть что, хоть Ну, мясо можно, конечно, ну. Но... Короче. Да, еще, конечно же, минус того, что там расходуется довольно-таки много масла. И после вот этих пожаренных этих бомбочек это масло уйдет просто в помойку. Да. У нас тут еще сразу стоит уже белый соус и кисло-сладкий. Кстати говоря, ссылочки на приготовление этих соусов будут в описании. Вот. Что тут рассказать? Я не знаю. Это внутри невероятно мягкая нежная пюрешка с сыром и с укропным масличком снаружи естественно но все хрустященькое вот поэтому ребят очень крутой рецепт всем советую а, вот не забывайте подписаться на канал прожать колокольчик ну естественно поставить лайк и написать в комментарии что бы вы, вы хотели бы еще увидеть ну до новых встреч пока